Привет, дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Dream Auto Group. Мы занимаемся подбором, приобретением и доставкой автомобилей из Европы и Америки. Сегодня у нас в наличии на продаже в городе Киеве имеется автомобиль Renault Grand Scenic 2008 года выпуска с мотором 1.9 турбодизель 96 киловатт на шестиступенчатой механике и сейчас мы будем его смотреть Все автомобили, которые мы привозим из Европы, проходят обязательную диагностику и проверку перед покупкой в Европе и повторную проверку в Украине перед продажей. Поэтому сейчас мы едем к нашим друзьям-партнерам на СТО Bosch сервис. Итак, заехали мы на диагностику. В целом по подвеске все хорошо, никаких нет вопросов. Визуально покажу вам задние амортизаторы сухие тормозные колодки все четыре новые с один блоки задние целые все хорошо это у них обычно слабое место если есть фаркоп на автомобиле тогда с один блоки долго не живут у этого автомобиля фаркопа нет кстати здесь докатка внизу выхлопная труба Целая, все пыльники, все резиночки, все, все хорошо, все целенькое. Снизу имеется пластиковая защита картера. Теперь едем на автомойку и будем снимать подробный видео осмотр. Рено Гранд Сценник 2008 года выпуска с мотором 1.9 турбодизель на шестиступенчатой механике. У автомобиля установлена зимняя резина Нокиан. Состояние хорошее. Тормозные диски передние и задние в отличном состоянии. Тормозные колодки все по кругу новые. По кузову автомобиль абсолютно целый. Никаких дефектов нет. Имеется два ключа. Украинская регистрация. И давайте мы для начала заведем наш автомобиль. Откроем капот. Заводится машинка с пола оборота. Пробег у данного автомобиля 126 тысяч километров. Имеется большой монитор с навигацией, климат-контроль. Работает, охлаждает, утепляет, все абсолютно работает. Магнитола штатная, звук отличный, кропка передач 6 Имеется круиз-контроль. Управление круиз-контролем на руле. Здесь и здесь. Включается круиз-контроль здесь рычажком. Датчик света, датчик дождя. Здесь подрулевое управление мультимедиа. Также э, управление телефоном. Bluetooth работает, телефон подключается без проблем. Электронный ручник работает. Корректор фар Яркость подсветки, отключаемый парктроник и отключаемый ESP. Четыре стеклоподъемника, электрозеркала складываются и раскладываются. Все работает, все хорошо. Здесь наверху имеется такое дополнительное зеркало. Козыречки целые, потолок абсолютно чистый, никаких дефектов нет. Далее, бардачок. Вот такой бардачок имеется. Посредине установлен центральный подлокотник с огромным бардачком. Он реально огромный. Лука, рука помещается по локоть. Имеется подогрев с передних сидений. Сиденья абсолютно целые, чистые, никаких дефектов нет. Состояние прекрасное у данного автомобиля. На задних дверях имеются боковые шторки стекол, очень удобная штука, это такие столики для задних пассажиров, актуально для дальних путешествий, например. В багажнике имеется шторка, багажник чистенький, все хорошо, все ухожено, эта ниша открывается. Здесь у нас имеется знак аварийной остановки. Это пятиместная версия Renault Grand Сценника. То есть база длинная. В таких автомобилях бывает 7-местная версия. То есть в багажнике ставятся дополнительные сиденья. Здесь имеются ниши под сидения, но сидений нет. То есть это пятиместная версия. Домкрат, баллонный ключ находится здесь, в этой нише. Теперь откроем капот. Батарея аккумуляторная абсолютно живая. Под капотом все сухо, никаких потеков, запотеваний. Турбина работает отлично, мотор в отличном состоянии, жидкостя все в норме. Рено Гранд Сеник. 1.9 турбодитель это самый удачный мотор у автомобиля Рено. В свои года, в свое время он себя зарекомендовал тем, что он действительно реальный миллионник. Своевременная замена масла, расходников и все будет хорошо. Стекла все родные. 2008, 2008, 2008, 8 208 208 8 Имеется передний парктроник работает исправно фары чистые, целые, никаких запотеваний, никаких сколов. Имеются противотуманные фары. Также у автомобиля есть задний парктроник. Что? Существенно облегчает его использование и вождение. Друзья, данный автомобиль находится в городе Киеве. Так что звоните, пишите, приезжайте на осмотр, тест-драйв. В любое время мы на связи, вайбер, WhatsApp, даже если мы будем находиться за пределами Украины. Наш офис находится в Киеве. Адрес, контактные данные будут в описании под этим видео. Звоните, пишите, приезжайте. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока, до новых встреч.